дней всего на свете простить родителей они дали вам жизнь как вы можете их простить пока вы не начнете любить себя пока вы не придете в состояние в котором собственное существо приводит вас в восторг и трип как вы можете благодарить родителей невозможно будет только гнев они дали вам жизнь, и даже не спросили у вас разрешения. Они создали этого ужасного человека. И вы должны страдать только потому, что они решили родить ребенка. Вас никто не спрашивал. Зачем было тащить вас в этот мир? Вот откуда этот гнев. Если вы приходите к точке, в которой можете любить себя, который само ваше бытие вызывает настоящий экстаз, в которой благодарность бесконечна. Тогда вдруг вы начинаете чувствовать огромную любовь к родителям. Они стали для вас дверьми в существование. Без них этот экстаз не был бы возможен. Они сделали его возможным. Если вы можете праздновать свое существо, а в этом вся цель моей работы – помочь вам праздновать свое существо. Вдруг вы можете почувствовать к родителям благодарность за их сострадание, за их любовь. И не только благодарность, прощение.